А какое твое любимое место в КФУ? О нем ты можешь рассказать, присоединившись к конкурсу под названием «Мой уникальный федеральный». К участию приглашаются все – студенты, сотрудники и выпускники. Конкурс приурочен к 216-летию Казанского университета и к его десятилетию в статусе федерального. Для каждого из нас, вне зависимости от того, это студент, ли, сотрудник ли, либо это вообще выпускник Казанского университета, есть свое место силы, место, которое мы любим. Скверик, аудитория или, может быть, просто какой-то уголочек, который нам нравится приходить между парами и отдыхать. Да? И, соответственно, мы хотим, чтобы каждый признался в любви своей альма-матер через вот такие вот посты в Инстаграме. Тик на YouTube. на базе этих площадок будут засчитываться конкурсные работы. Правила следующие. Опубликовать пост об одном или нескольких любимых местах в университете. В Инстаграм минимум три предложения. Одно или более фото или видео. Продолжительностью до одной минуты. В Ютюбе видеоролик минимум одна минута. В ТикТок от 15 секунд. Самое главное поставить хэштеги. Мой уникальный федеральный и 10 лет КФУ. Мы будем оценивать работы в категории студенты, мы будем оценивать работы в категории сотрудники-преподаватели и третья категория – это выпускники. В каждой категории, в каждой номинации мы будем выявлять как раз первые места, вторые и третьи. Это и денежные призы и, конечно, памятные тоже. Так что все условия надо внимательно посмотреть. Пусть небольшие суммы, но это все равно очень, мне кажется, приятная мотивация Успей принять участие. Конкурсные работы принимаются до 23 ноября. С положением можно ознакомиться на официальном сайте Казанского университета. Имена победителей будут опубликованы 25 ноября в официальном аккаунте ВУЗа в Instagram. Важно, что лучшие работы будут транслироваться не только в аккаунтах Казанского университета в социальных сетях, но и на студенческом телеканале Универ ТВ. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ -Ньюз.